ЭЦП для аукционов по банкротству. Что это такое? ЭЦП – это электронная цифровая подпись. Также можно слышать название КЭП, ключ и прочее. Что это из себя представляет по факту? По факту это просто флешка. Тот, кто пользовался когда-нибудь банк-клиентом, тот знает, что подается специальная флешка, вы вставляете ее в компьютер и у вас есть доступ уже к личному кабинету. То же самое и ЭЦП. Это обычная флешка, которая вам выдается. Вы вставляете ее в компьютер, и у вас появляется при входе на определенные площадки возможность уже не только просматривать объекты, но их и их приобретать. Здесь важный момент. Почему я сказал? На определенной площадке. Потому что, как правило, каждый ключ он, э, действует на определенный список площадок. Нету ключа, который действует абсолютно на все. Но при этом то есть, есть ключи, такие, которые действуют один ключ на одну площадку. Для новичка важно понимать, что один ключ на одну площадку не совсем выгодно. Нужно покупать так называемый мультиключ. То есть один ключ, который действует сразу на 10, 20, 30 площадок. Да, это не все площадки. Но по крайней мере 10-20-30 площадок у вас будет возможность что-то поискать, что-то посмотреть, да, вы будете менее ограничены, будет больше количество объектов. Электронный ключ, когда покупается, его нужно соответствующим образом настроить на компьютер. Но об этом я сделаю отдельное обучающее видео. Опять же, как мы в инвестиционном центре это настраиваем, как мы это делаем, вы сможете сделать все то же самое самостоятельно. И самая важная особенность электронного ключа, он вас избавляет от необходимости приходить куда-то на тапки. Ключ это подтверждение, что именно вы сделали эту сделку, то есть вы можете работать по сути удаленно. Для этого и было все придумано. Электронные площадки и электронные ключи. Это ССП, ключ для участия на аукционах клуба от Задавайте снизу вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь. Дальше будет еще более интересно.